Добрый день, уважаемые коллеги. Извиняюсь за техническую небольшую особенность при подключении к новой платформе. Вот Немножко она для меня была непривычна. Мы в аналитическом центре проводим немножко в другой платформе, поэтому я думаю, что вы мне простите такой момент. А свое выступление хотела бы сегодня сосредоточить не на теоретических каких-то подходах и на нормативно-правовой базе, которую вы и так можете, в принципе, увидеть, прочитать, исследовать. Это как раз, например, такой как федеральный проектный офис, очень много публикует информации и так далее. Но я сегодня хочу сосредоточить свое выступление именно на кейсах, практиках, как это реализуется в регионах как к этому подходят субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, а также еще другие ведомственные учреждения вот, к реализации стратегических целей и задач. А, прекрасно, что вы начинаете уже писать в чате. Мне бы хотелось бы понять сейчас, аудитория, кто сегодня у нас собрались на наше мероприятие, очень коротко, вот вижу, что уже пишете, что студенты, да, а, может быть, коротко о себе улан да, так, это уже прекрасно, регион. Передаю привет Буряти. Активные наши, кстати, такие участники конкурса «Проект на Олимп», о котором есть сегодня немножечко, студенты. Прекрасно. То есть такое молодежное сообщество, которое неравнодушное, наверное, к реализации каких-либо стратегических целей. задач. самое главное, наверное, решение социально-экономических проблем нашей России. Вы понимаете, что именно вы можете внести реальный вклад Прекрасно. Студенты. Меня это очень радует, потому что молодежь – это драйвер нашего развития. Вы как раз за вами, конечно же, будущее. И с молодежным движением мы очень активно работаем. В свое время, два или три года даже проводили номинацию «Молодежные проектные офисы», где ребята представляли свои проекты которые они реализуют в своих субъектах. По-моему, Лану Бурятия тоже присутствовали. Ну что ж, начнем. Первое, хотелось бы, наверное, вдохновить вас к тому, чтобы вы понимали, для чего все-таки проектное управление, наверное, внедряется. Вот такую вдохновляющую видеовизитку хочу сейчас вам продемонстрировать. Проектный офис, кстати говоря, Республики Бурятия. Вот хочу чтобы вы его посмотрели. Ну что ж, возвращаемся к нашей презентации. А, надеюсь, вам понравился вдохновляющий ролик. Я видела уже такие аплодисменты в этом вопросе. ой, Так, сейчас, секундочку, с презентацией надо немножко разобраться. Да, а, прекрасно, что у нас сегодня огромное количество молодежи, которые неравнодушны к а всевозможным так, давайте тогда пройдем уже непосредственно к нашему мероприятию. Что бы хотелось бы сегодня вам продемонстрировать? О том, что, наверное, проектное управление все-таки является у нас очень таким хорошим управленческим инструментом, способствующим достижению стратегических целей различного уровня, как федерального значения, регионального значения, так и муниципального. Но, чтобы вы сегодня поняли о том, что даже вы лично можете внести вклад объединившись, создав молодежный проектный офис и инициировать проект. Тот видеоролик, который я вам сейчас показывала, он э, больше сосредоточен, конечно же, на проектном офисе регионального значения, но в принципе все то же самое делают молодежные команды. Ну что ж, приступим. Э, хотелось бы немножко представиться. Сказать, что меня зовут Екатерина Москвина, работаю в аналитическом центре при правительстве Российской Федерации, курирую все вопросы, являюсь членом оркомитета конкурса ⁇ Проект на Олимп вот. ⁇ ну, По образованию, да, здесь тоже отмечено о том, что у меня два высших образования, одна из них магистратура, непосредственно связана с проектным управлением в органах государственной власти. Вот такой вот слайд, который, наверное, сейчас характеризует именно, что такое лучшие практики. Сегодня я хотела бы вам показать на кейсах и на примерах. Это все-таки какой-то уникальный опыт, который может быть тиражирован, либо повторен где-либо. Один из основополагателей этого движения был Тейлор. Он, конечно же, еще основал такое движение, как бережливого управления, но об этом мы немножко позже поговорим. Но в целом каждый человек в своей жизни учится на собственном опыте, либо на опыте каких-то других людей. И вот как раз хотелось бы сегодня донести до вас именно, как можно использовать этот инструмент для достижения стратегических целей и задач через опыты практики. Коротко о нашем конкурсе. Немножко будет вам интересно подробнее, вы можете обратиться на наш сайт, но вкратце скажу. Мы семь лет проводим конкурс среди органов государственной власти регионального муниципального уровня, где они показывают свою систему управления проектной деятельностью, проекты, реализуемые в регионах, а также у нас несколько лет принимали участие молодежные проектные офисы. Мы, конечно же, являемся такой некой экспертной площадкой и площадкой как единая такая платформа, где взаимодействуют власти регионального, федерального, муниципального уровня, а также вовлекаем в, через конкурс реализации всевозможных проектов, это и крупный корпоративный сектор. Ну и, конечно же, наша такая миссия, мы очень много провели мероприятий, форумов, конференций, даже отдельный конкурс у нас есть квазар это именно такое у нас молодежное крыло, которое, можно сказать, вот так вот: мы активно стараемся передавать собственный опыт, опыт наших экспертов, опыт региональных органов власти, чтобы они также рассказывали о своих каких-то подходах вам уже подрастающему поколению. Вот, кстати, недавно провели форум, активно принимали участие в Пятигорске, Машук, где на молодежном форуме мы доносили до ребят именно значимость реализации национальных проектов, проводили стратегические сессии. Вот, ну это так, немножечко отходя от темы. Что хотелось бы еще сказать, ну, чем полезен конкурс, это для органов власти, а для вас я сегодня расскажу самые главные моменты, которые мы видели через реализацию проектного управления, как можно все-таки решать какие-то проблемы. Конечно же мы через конкурс смотрим. Оцениваем деятельность органов власти, у нас есть такой сквозной взгляд уже, уровни зрелости, где какой субъект лучше внедряет, где-то хуже, где-то нужно еще что-то подработать. Но в целом мы хотели бы стать и вообще нести как-то, скажем, такую миссию внедрения проектных и современных всех подходов, чтобы можно было способствовать реализации любых целей и задач. Да, благодарю, что вы продолжаете представляться в чате. Очень приятно видеть такой вот молодежный проект на сообществе. Но ну, я уже упоминала о том, что принимают участие у нас все уровни власти, и в том числе мы очень активно привлекаем крупный корпоративный сектор. И из этого, кстати, крупного корпоративного сектора такие как Камаз, РосТелеком, Росатом, мы выявляем тоже интересные подходы. И стараемся показывать нашим другим участникам, что есть такие лучшие интересные кейсы, и их можно внедрять в своей основной деятельности. Ну что ж, о национальных проектах. Конечно, это верхнеуровневые сейчас стратегические цели, которые у нас поименованы указом. На текущий момент действует указ 204 21 июля текущего года. Ранее был указ от 7 мая 2018 года, указ президента, который гласит нам основные э, такие стратегические цели, которым должна предъявствоваться Российская Федерация в своем стратегическом контуре развития. К сожалению, на текущий момент у нас отсутствует как таковая большая стратегия развития Российской Федерации, но это полный аналог того, когда первое лицо государства, задает тренд движения и непосредственно говорит, куда, в каком направлении мы должны развиваться. Данный указ был полностью декомпозирован на 12 национальных проектов и одну программу. 13-й национальный проект, можно сказать, его в различных областях. Это наука, образование, образование. Международная кооперация экспорт, развитие малого и среднего предпринимательства, здоровье, жилье, городская инфраструктура. Но вы все их можете, в принципе, увидеть и узнать. Что еще хотелось бы подчеркнуть? Во всем стратегическом контуре тех документов, которые у нас сейчас имеются, есть еще такие, такой момент очень интересный. Это... Персональная ответственность первых должностных лиц регионов, субъектов, ответственных за реализацию как национальных проектов, так и отдельных еще KPI. Вообще в целом хотелось бы упомянуть, проектное управление – это такой инновационный для государственного управления инструмент, который в первую очередь позволил сделать прозрачным управление, а во-вторых, дать возможность как вам сказать, нести ответственность за реализацию каждого проекта персонифицированно. Вот это очень такой, знаете, реформирующий подход сейчас в органах государственной власти. И вот указ президента 193 говорит о 15 кпи губернаторов, которые тоже должны достигать и, естественно, достигать через современные инструменты и подходы. Это и повышение уровня доверия к власти. Это и повышение численности малого-среднего и предпринимательства, уровня образования и так далее. Далее все национальные проекты, стратегические цели, они должны коррелироваться у нас со стратегиями развития субъектов. Конечно же субъект сам формирует стратегию социально-экономического развития, в каждом субъекте она собственная разработана, постоянно актуализируемая, но в любом случае основные постулаты, основные цели, они, они должны быть синхронны, так или иначе, со своими только как это, региональными особенностями. Данный как раз тренд и вообще нормативно-правовая база создания стратегии социально-экономического развития регионов это 172 закон ФЗ. Если вам интересно будет, вы, конечно же, загляните туда. И, конечно же, дальше уже уровень это у нас уже стратегия развития муниципальных образований. Обязательно большой город, городов есть отдельные стратегии муниципальных образований, в которые включаются еще другие поселения, которые должны так или иначе быть синхронны со стратегией развития региона. Вот такая у нас есть. Целеполагание сверху вниз, то есть от указа президента, через национальные проекты, через стратегии социально-экономического развития субъекта доходят у нас до муниципальных образований. Но хочу до вас еще донести, исходя из нашего опыта и практики мы наблюдаем еще другой тренд развития, в котором возьмите себя в будущем на заметку. О том, что, в принципе, если есть какая-то проблема, и через проектное управление ее можно решить, а как решить, это немножко позже я вам расскажу об этом, то, в принципе, инициированный проект, если он отвечает основным стратегическим целям и задачам, он может быть включен в портфель проекта. Вот. Ну что ж, давайте пойдем дальше. Сейчас, секундочку. Я технически сегодня немножко не могу разобраться с платформой. Ну, я думаю, что не сегодня, простите. Что же сегодня нам способствует или мешает реализации национальных проектов? Ну, конечно же, в первую очередь, наверное, я бы хотела бы отметить сопротивление государственных служащих, которые привыкли работать по старым методам, по поручению, без мотивации и так далее. Но сейчас облик государственного служащего очень сильно меняется, об этом я вам расскажу позже. И, соответственно, что же будет способствовать этому развитию? Конечно же, это повышение компетенции государственных служащих, наверное, даже обновление. Вы видите сейчас через различные конкурсы лидеры России, молодежные какие-то конкурсы приходят в органы власти, очень интересные, прогрессивные, кстати, молодые люди. Вот. Ну и, конечно же, необходимо для этого формирование таких неких баз, даже, наверное, лучше практик, для того, чтобы можно было посмотреть, где и как можно. Так, сейчас, секундочку, почему-то не получается. Сегодня сейчас такой вот момент сделаю. Угу. Подождите, небольшая техническая заминка, я не могу сегодня справиться с платформой. Хорошо, давайте перейдем дальше. Какие, конечно же, сопротивления? Мы среди своего конкурса, проект на Алим проводили, такой экспресс-опрос, который выявил, что все-таки большим препятствием у государственного служащего является отсутствие необходимых знаний и опыта проектного управления и как раз привычка работать по поручениям. Берите себе на заметку, это такие минусы, которые сейчас есть у гос... государственных служащих вашими, они могут стать плюсами, когда вы закончите свое образование и поймете, что вы хотели бы, например, работать в органах государственной власти, то изучая такие сейчас подходы, вы в принципе можете выстроить очень хорошую карьеру. Но государственное управление меняется. Меняется спустя вот несколько лет, даже на моих глазах уже очень сильно под, как сменились подходы госуправления. Мало того, что сейчас есть уже стратегический контур, скодирование стратегических целей от верхнего уровня до городских поселений, даже до муниципальных образований. Сейчас внедряется система мотивации все-таки государственных служащих, меняются законы. Появились в том числе и с помощью нашего конкурса такие успешные примеры бизнес-практики, как это все-таки все было реализовано. И немалую роль в этом, кстати, играет сейчас такие крупные корпоративные секторы, как Росатом, Ростелеком. Они активно способствуют внедрению новых каких-то инструментов и подходов в субъектах. Там, например, бережливое управление Росатом очень активно сейчас внедряют в ряде пилотных регионов в субъектах и тем самым способствуют оптимизации процессной деятельности в органах государственной власти. Об этом немножко позже скажу. Я сегодня уже упоминала о том, что проект на управление все-таки нам позволило в государственном секторе закрепить персональную ответственность руководителя, а руководитель все-таки это должностное лицо, это либо министр, заместитель министра, и он несет сейчас персональную ответственность за ее реализацию. Ну и что очень важно, возьмите себе на заметку, сейчас идет огромный приток молодых, активных, таких проактивных молодых людей, которые через различные конкурсы, я уже упоминала, очень, кстати, много молодежных движений в молодежи, рекомендую вам обратить на них внимание. Конечно же, молодежь приходит в органы власти, такой приток управленцев, как молодых кадров, так и из корпоративного сектора. Уже сейчас нет такого подхода, но по крайней мере здесь на уровне федерации я не наблюдаю, что если у вас нет опыта в госуправлении, вы не можете занимать какую-то управленческую должность. А в прошлом, работая в органах государственной власти, я работала в субъекте на Свердловской области, там как раз я это наблюдала, такой вот подход о том, что нужно услуга лет, нужно стаж и так далее, чтобы пробиться, скажем, немножечко выше, по карьерной лестнице очень сейчас радуют новые такие тренды новые современные подходы ну что ж сейчас я хочу вам в целом рассказать чтобы у вас было представление как же у нас государственное управление на чем оно строится стратегический контур которым я уже обозначила он составляет с собой вот верхние уровни это национальные проекты это стратегии развития регионов это стратегия развития муниципалитетов. И в целом дальше каждая стратегическая цель, она декомпозируется нас на портфель проектов и госпрограмм, который полностью синхронизирован с целями. И уже портфель проектов и программ э, декомпозируется на проектную деятельность, то есть реализация этого проекта и управление процессной деятельностью. Вот Процессная деятельность, она подразумевает под собой это текущая, постоянная э, реализация э, целей и задач, которые поставлены перед любым ведомством, например, там, обеспечение Кадровая служба, обеспечение бухгалтерского, финансового и так далее. А проектная деятельность все-таки, если мы обратимся к терминологии, чтобы вам это было понятно, это создание уникальных каких-то а, результатов в определенное время с определенным бюджетом. То есть, например, строительство детского садика в муниципальном образовании будет являться проектом. А вот уже эксплуатация детского садика – это уже процессная деятельность. И исходя из этой логики, мы сегодня и построим наше э, дальнейшее занятие. Сейчас я вам покажу э, момент о том, что... А, это еще проект МОН. Ну а, проектная деятельность. Чтобы э, подойти сейчас к вопросу о том, как все-таки реализуются проекты, в каждом субъекте создается такая своя система управления проектной деятельностью на уровне губернатора. Создаются такие вот организационные подходы. Это региональный проектный офис. Что он из себя подразумевает? Он включает в себя полностью управление системной проектной деятельностью. А это обязательно повышение компетенции и персонала. Формирование такой организационной структуры и построение всех процессов. Но, конечно же, невозможно никуда без, реали... без изменения проектной культуры в органах государственной власти. В целом... Уже упоминала вам сейчас о том, что вся деятельность любых государственных органов строится на двух подходах. Это на проектной деятельности и на процессной. Причем проектная деятельность все-таки занимает пока сейчас меньшую долю и, соответственно, меньшие бюджеты, чем поддерживающие все процессы, которые реализуются через деятельность органов власти. Но и в этом тренде, кстати, развития есть очень много инноваций для повышения уровня зрелости для клиента ориентированности в органах государственной власти тоже внедряются подходы к оптимизации процессной деятельности, и вы можете это полностью сейчас наблюдать на примере тех же проектов, которые реализованы во всех субъектах. Это МФЦ. Когда государство наше становится все-таки более клиента ориентированным и э, процессы управления э, различными типичными ситуациями, связанными а, с жизнедеятельностью гражданина, оптимизируются и переводятся в такой очень новый и современный формат. А, как а, все-таки раскладывается у нас вся деятельность от стратегии до проектно-процессной, продемонстрировано на этом слайде. То есть от... Указа президента, где поименованы у нас стратегические цели и задачи, различные как это, ключевые метрики и показатели, Потом перекладываются у нас национальные проекты и в государственные программы. Кстати, государственная программа, чтобы вам было тоже логически понятно, она больше является таким у нас инструментом бюджетирования. Полностью весь бюджетный процесс построен вокруг госпрограмм. Но они сейчас полностью стараются синхронизироваться и коллироваться с национальными проектами. А дальше, вот еще раз здесь продемонстрировано на слайде о том, что раскладывается вся деятельность на процессную и на проектную. Причем, если мы про проектную часть смотрим, то это опять же федеральные проекты, региональные проекты, и они доходят до ведомственных проектов. А процессная часть, она как раз поддерживает жизнедеятельность любого региона, субъекта, либо даже деятельности любого органа государственной власти. Что вот хотелось бы теперь перейти к реальным кейсам и практикам. Как это реализуется все на уровне региона? Проанализировав в свое время 85 на самом деле стратегии развития субъектов, выделил для себя следующий подход. Это в рамках диссертационного исследования было проведено, проведен такой вот, Изучающий аналитический материал, где же все-таки у нас в стратегиях заложена реализация через подходы проектного управления. Так вот, на самом деле выявлено было только Ленинградская область, Республика Крым. Республика, кстати, Саха Якутия, Приморский край, ну и в меньшей степени в Ярославской области, в Хабаровском крае. Почему я проводила такое исследование? Потому что у нас в 172 законе, к сожалению, до сих пор не сказано о том, как мы будем реализовывать стратегию. Там лишь только упоминание есть о плане мероприятия, о том, что... Проектное управление это все-таки самый эффективный инструмент, зарекомендовавший себя в мировой даже практике. К сожалению, пока еще не сделано такое, такое дополнение, но практика показывает уже обратное. И очень многие субъекты подходят к тому, чтобы они объединяли стратегические цели с проектным управлением. И соответственно закладывали это сразу в свои нормативно-правовые документы. Я думаю, что изменение закона это в дело времени. Вот чтобы было такое у вас структурное понимание, как же все-таки сейчас формируются проекты и как ими управляются. В настоящее время создан совет при президенте Российской Федерации по стратегическому планированию, куда входит ряд министров, а также представители общественных организаций, на котором утверждаются стратегические цели, национальные проекты, программы и так далее. Затем есть такой вот у нас методологический, а, даже э, департамент проектной деятельности еще на Российской Федерации, федеральный проектный офис, э, который полностью отвечает за методологическую основу реализации проектов. Э, а также значит, за всевозможные изменения, вносимые в нормативно правовые акты. Но сейчас еще, кстати, вот здесь пока не поименовано, аналитический центр несет роль мониторинга национальных проектов, и у нас формируется сейчас такая большая структура. вот Дальше любой национальный проект, очень интересный момент, он переходит на стадию реализации в любой федеральный ведомства, ну, например, малое и среднее предпринимательство а, курирует полностью Министерство экономического развития или а, национальный проект образования и соответственно Министерство образования Российской Федерации. Но для реализации, мониторинга и взаимодействия со всеми участниками обязательно создаются еще такие ведомственные федеральные проектные офисы, отвечающие за все методологические и прочие подходы. Соответственно, аналогичная структура создается и в регионе. Ну, я немножко позже вам покажу об этом. Вот организационная структура, как это все выглядит уже на уровне субъекта Российск... любого субъекта. Здесь типичная приводится информация, ну, на примере рязанской области, когда есть такой же совет которые определяют свои стратегические цели и задачи, а также инициируют уже региональные проекты. И в том числе с привлечением общественно-экономических советов, экспертных групп формируются региональные проекты и создаются также через региональный проектный офис, который является практически такой правой рукой, наверное, любого губернатора. Также создаются ведомственные проектные офисы по направлению развития каждого из, ну, например, образования, наука. Я думаю, что есть в каждом субъекте еще другой ведомственный проектный офис, отвечающий за данное направление деятельности. Точно такая же структурно-организационная декомпозиция присутствует на уровне муниципальных органов власти, но единственное, что в меньшем, скорее всего, всегда составе. Также есть самый главный стратегический совет, который при мэре в администрации города обязательно принимает участие в общественных слушаниях представители там и науки, бизнеса, образования для того, чтобы все-таки инициировать и утвердить проекты, если это необходимо. И, конечно же, создается муниципальный проектный офис, который курирует всю деятельность и создает нормативно-правовую базу, отвечает за мониторинг и многие такие аспекты. Здесь вот как раз показано, что как раз от верхнеуровневого уровня, от проекта идет целевая такая декомпозиция всех целей до момента до формирования непосредственных уже программ или мероприятий, чтобы можно было на федеральном уровне вот эта как раз декомпозиция сейчас здесь проинициирована от, от национальных проектов до фактически как достигаются цели и результаты, как назначаются у нас соответственные руководители и формируется план проектов и программ. А вот здесь как раз кейс представлен Приморского края, мне он очень нравится на самом деле. Вот такой подход был применен еще в 2017 году, но не теряет своей актуальности, когда стратегии развития региона декомпозировали через государственные программы на портфель проектов и, соответственно, через целевые ключевые показатели сформировали проекты и программы, чтобы данный портфель весь был реализован. Но опять же хочу сейчас повторить вам такую ключевую мысль, вот здесь уже сейчас на слайде очень хорошо представлена эта информация, когда сверху да, идет декомпозиция на региональном уровне до ключевых каких-то портфелей, проектов, программ. Но вы, как молодежь, можете также создать молодежный проектный офис, либо найти ту структуру, которая сейчас у вас есть на вашем регионе и Увидев какую-то социально-экономическую проблему в науке, в, в обществе, в молодежном движении, вы можете инициировать проект и прийти через молодежный проектный офис, который обычно, кстати, привязан к региональному проектному офису, они взаимодействуют с ними и, соответственно, тоже внести свой вклад, свой проект в его реализацию. Если у вас будут потом более такие детальные вопросы, я могу вам это продемонстрировать, рассказать и, кстати, выслать даже кейсы ребят. Вот такой же подход декомпозиции через стратегию к проектам программ применен в Белгородской области. Такой же подход в Ярославской области. Это вот реальные кейсы. И вот что мне очень понравилось, что Республика Крым, путь недавно присоединенная, но у них уже очень интересные такие инновационные подходы. Например, при взаимодействии с муниципальными органами власти, вообще при инициации проектов, они выезжают на места, смотрят, как, какие проблемы сейчас есть в каждом городе, в каждом муниципальном образовании, исходя из, из этой проблематики. Снизу вверх они формируют те, те проекты, которые могут войти в состав портфелей проектов и программ. То есть они идут от проблемы к решению через проекты. Ленинградская область тоже в свое время предприняли попытку и продолжают такую взаимоди... как это, реализацию своих стратегических целей через несколько таких вот подходов. То есть они определили, что в стратегии развития региона у них должны быть там четыре основные направления деятельности. И, соответственно, эти направления полностью переводятся в портфель проектов и программ. Вот что очень мне тоже понравился, подход Рязанской области, они как раз декомпозировали уже от указа президента через целевые показатели, через стратегию социально-экономического региона развития своего субъекта до муниципальных программ, где могут принять, кстати говоря, участие в том числе и молодежь. Вот здесь вот вы смотрите обязательно свой регион, свой субъект, Обязательно вся эта информация публикуется сейчас на всех сайтах, то есть вы можете обратиться в свой региональный проектный офис на региональном уровне, на муниципальном уровне. Вы можете увидеть все те инициированные программы, портфели проектов и проекты, а также таким образом декомпозировать собственную такую стратегическую матрицу и понять, где вы смогли бы принять участие, причем, Проекты могут быть как, на, как с точки зрения финансированного из бюджета и также в том числе могут быть на уровне государственно-частного партнерства, то есть совместно с бизнесом. А могут быть, кстати говоря, реализованы проекты, но входить даже в стратегический контур реализации нацпроектов, но они быть безбюджетными. Например, если ваш проект какой-то будет организационный характер нести, либо обучающий характер, да, он может стать составляющей на региональном либо на муниципальном уровне в реализации национального проекта, такого как образование. Вот Ленинградская область, мне очень понравился их кейс в части того, что их стратегические цели вот были разложены по направлениям и как раз поименованы что они для себя выявили приоритетом таким же образом вы можете кстати, посмотреть свой регион то есть они понимают что для них стратегический контур это например повышение здоровья населения повышение комфортных условий в, посел... в, пос... значит, в сельской местности развитие транспортной инфраструктуры повышение туризма, улучшение экологической безопасности и так далее. И через вот такие вот стратегические контуры формируются основные уже детальные проекты, а в этих проектах как раз вы можете в том числе принимать участие. Вот таким вот образом я вам попыталась рассказать сейчас саму такую организационную и методологическую, наверное, структуру национальных проектов и всех стратегических целей и задач, начиная от верхнего уровня, от указа президента до муниципального образования. Но, конечно же, вся реализация любых таких глобальных целей невозможна у нас без внедрения проектного управления. Но, к сожалению, пока еще мы наблюдаем в очень многих регионах, Довольно-таки неактивно внедряется, либо если внедряется, то ну, требует еще какой-то доработки, повышения уровня зрелости. Ну и конечно, с какими проблемами сталкиваются на текущий момент регионы? Ну, во-первых, проблематика в государственном секторе, всевозможные постоянные сопротивления, стресс, вот, работа по поручениям непонимание пока еще организационно-иерархической структуры. Существуют такие вертикальные колодцы, но в общем-то, как я вам уже говорила в начале, этот тренд меняется. На самом деле уже происходит существенная глобальная такая трансформация государственного управления. И вы, как молодые лидеры, можете тоже стать одними основателями и прийти в органы власти уже с новым видением, с новым подходом. И у вас уже не будет такого старого, знаете, вот мышления о том, что а, там, работа по поручениям, например, для вас в приоритете нет, вы будете понимать, что вот сейчас существует какая-то социальная проблема в обществе, мы ее преобразуем через проект в решение, и мы будем все-таки в приоритете ее реализовывать. Вот. вот эти вот всем подходов мы как раз учим на всевозможных молодежных форумах, куда я вас приглашаю, обращайте внимание на всевозможные движения в молодежи. Ну, естественно, для того, чтобы реализовать любые стратегические цели, как это говорится, не только на федеральном уровне, региональном, но даже, может быть, в рамках вашего вуза, невозможно без поддержки первых лиц без формирования портфеля проектов и программ, через обучение вообще этим всем подходам. Вот. Ну и, конечно же, через коммуникации. Коммуникации вообще в наше время сейчас говорится о том, что это основополагающая сейчас такая вот серебряная пуля да, реализации любых проектов. А коммуникации у нас сейчас развиваются масштабно с применением цифровых технологий в том числе. Вот. И хотелось бы еще вот такой вот момент добавить сегодня, очень-очень даже важный для вас, для, как новых лидеров молодежных движений, да? о том же, куда у нас сейчас развивается государственное управление. На самом деле оно становится более клиентоцентричным, клиентоориентированным и более таким уже лояльным, в принципе, по отношению как к государственным служащим, так и к обществу. Этот тренд заложен был уже давно, и он сейчас активно развивается. Вот эти подходы, которые сейчас я вам продемонстрирую, это, конечно же, мировые лучшие практики, заложенные в PM-буке 7 версии. Можно ознакомиться, кстати, очень рекомендую, об этом тоже немножко позже скажу нормативно-правовые документы, методологические, где почитать. Но вот э, лидер-управленец текущего времени, в том числе и в государственном секторе, он все-таки более такой лояльный, более э, такой обладающий стратегическим мышлением. Значит, а не, не тот управленец, к которому все привыкли да, в государственном секторе, который властно руководит, э, значит, требует... И работает, ну на самом деле, как везде было сказано, по поручению. Сейчас э, лидер ну, во времени – это тот, который мотивирует команду на успех, который ведет за собой э, своим примером, соответственно, доказывает эффективность и побуждает к различным действиям. Вот а Стили, которые сейчас все-таки ближе, наверное, к, та, к тем ребятам, которые у нас скоро вот, приходят к власти, через различные конкурсы это вот лидеры будущего и лидеры трансформации которые вдохновляют мотивируют стратегически мыслят обладают харизматическими всеми навыками вот полны такие энтузиазма и энергии естественно чтобы Стать таким вдохновляющим лидером, чтобы вести за собой команды, нужно обладать еще очень большими такими своими а, навыками. IQ их очень много на самом деле, но здесь они выделены основополагающие. Нужно обладать, кстати говоря, не только интеллектуальным интеллектом, но и политическим IQ. Это способность добиваться своих целей через а, других людей. То есть если вы сможете объединить вокруг себя команду, вдохновить их на какую-то реализацию целей, Соответственно, вы можете проявить свои такие лидерские качества и применить такой вот интеллект. Ну, естественно, лично нужно постоянно саморазвиваться, нужно обязательно позитивно мыслить. И, кстати говоря, на первый уровень сейчас выходит и, это, образ нового управленца. Это человек, обладающий очень твердым эмоциональным интеллектом. То есть не, под, как это, не подвержены стрессу, или, либо стрессовые все вопросы снимает ну, как-то не в негативном ключе, а старается их перевести в позитивный уровень. Вот. Ну, естественно, без такого социальной активности, без творческого мышления, наверное, очень сложно было бы сказать себе о том, что можно реализовать какие-то глобальные, масштабные, интересные проекты. Вот. Сейчас я хочу остановиться немножко, чтобы у вас было понимание все-таки как реализуются проекты и вот проектный офис, о котором я уже сегодня говорила, регионального либо муниципального значения. А также может быть проектный офис, созданный на базе вашего вуза, как молодежный проектный офис, либо проектный офис в вузе, непосредственно который будет отвечать за трансформацию образовательной культуры и деятельности. Фактически, проектный офис – это центр управления не только проектами, это центр управления полетами, наверное, всей проектной деятельности, всех изменений, всех трансформаций. Кстати говоря, по поводу образования и самих вузов, у нас тоже есть такая номинация «Система управления проектной деятельностью в, орган, в образовательном секторе, и мы очень многие вузы просматривали на предмет внедрения проектного управления и заметили очень много, конечно, хороших моментов. Там Тольяттинский, например, университет, Белгородский университет. В Тольятти внедрены были очень большой пакет проектов и программ по дистанционному обучению, они заняли у нас в прошлом году первое место, а Белгородский государственный университет Внедрили полностью так, вот такой метод, как бережливое управление, бережливый университет. Через данный проект они создали такую интересную вещь, как МФЦ для студентов. Вот. Мы все знаем, что такое МФЦ, можно получить документы да, там, в сокращенные сроки через единое окно. А вся, все те же самые подходы применены в самом ВУЗе, когда идет взаимодействие со студентами в режиме одного окна с электронной очередью, в сокращенное время через мобильные в том числе еще приложения и так далее. Это вот применение проектного подхода в ВУЗе. Я вот так немножечко упомянула. Ну и проектный офис это такая некая орг структура она позволяет не только как-то разработать внутреннюю методологию, но и собрать команду, обучить команду и, соответственно, создать какую-то мотивацию, коммуникацию вокруг этой команды, объединить их обязательно в какую-то информационно-аналитическую информационно систему, чтобы видеть мониторинг. Отслеживать, как у нас ведутся все изменения и вовремя вносить еще какие-то пожелания, которые можно было бы учесть. Вот Какие бывают проектные офисы? На самом деле их несколько типов. И не каждый еще проектный офис региона достигли там уровня зрелости стратегического, например. В большинстве на текущий момент все региональные органы власти, муниципальные находятся по каналу уровне развития базового. Когда полностью сформирована нормативно-правовая база, развиваются компетенции государственных служащих, формируются такое объединяющие коллегиальные органы, ну, фактически проводится администрирование проекта. Вот следующий уровень развития это уже непосредственно управление ими. Тактическое, реально тактическое действие. То есть разработка таких инструментов, как диаграммы Ганта, значит планы мероприятий, ответственных лиц, контроль, это вот уже ближе к управленческому офису. Ну и стратегический э, проектный офис, он уже как раз вот только на этом уровне можно сказать о том, что он будет реализовывать все стратегические цели и задачи, потому что он будет формировать профиль проектов, мониторить э, его деятельность, а э, также, конечно же, в составе этого проектного офиса будут и руководители уже программ, портфелей проектов. Более подробно, кстати, эту информацию можно прочитать в госте, который сейчас утвержден на уровне правительства Российской Федерации. Ну и функции. Основные, какие несут под за собой проектные офисы, это обязательно методологическая, то есть на уровне своего субъекта либо муниципалитета, либо даже вашего вуза, разрабатывается собственная методология. А методология, она может быть такая самая простая. То есть визуализация всех процессов проектной деятельности, от инициации проекта до его завершения. Вот. Управленческое, коллегиальное принятие решений, это всевозможные, в том числе и стратегические сессии по формированию инициации проектов. И дальше уже внедрение всех изменений. Экспертная это такая скорая помощь в проектной деятельности, да, то есть, если проектный офис это центр управления, да, а проект может реализовываться где-то в других местах с другими командами. То экспертная это такая постоянная поддержка, что необходимо им на, каком, на какой стадии, в методологических документах, а может быть, даже решение каких-то конфликтных ситуаций, в том числе, то есть коммуникационная поддержка. И администрирующая, то есть понимание, на какой стадии мы сейчас находимся, в каком проекте, в общем, где требуются, может быть, какие-то дополнительные ресурсы. И вообще, как они у нас, правильно ли в нашем треугольнике, знаете же, время, ресурсы и возможности, все ли правильно у нас реализуется. Вот, но Здесь вот я, наверное, хочу вас побудить к такой мысли о том, что вы, в принципе, как молодежь, можете организовать собственный проект на офис маленький, где, выявив некоторые проблемы, которые у вас сейчас есть в молодежи, попытаться такой вот маленький проект объединившись реализовать. С чего нужно начинать? Конечно же, с самых простых, обыкновенных, которые вам близки сейчас и сегодня. Вот, те, которые вы видите, проблемные точки в, не только в образовании, а в большей части, наверное, в вашей жизнедеятельности, либо в обществе. Молодежь, кстати, очень часто принимает участие в таких проектах, как по социально-патриотическому воспитанию общества, либо там проведение каких-то культурно-массовых мероприятий, ну вот те проекты, которые мы видели, конечно вот, Ну и для того, чтобы сформировать такой молодежный проект на офис, вам нужно вот такие первые шаги, наверное, провести, это, конечно же, его инициировать, немножко провести у себя внутреннее такое понимание обучение, чтобы разговаривать всем на одном языке, посмотреть, не обязательно все это придумывать, я вам могу дать даже шаблоны некоторые о том, как регламентировать свою деятельность, но и через стратегические сессии, через мозговые штурмы решить, какой вы могли бы проект инициировать. Но, опять же, смотрите, чтобы он отвечал целям и задачам региона, вашего муниципального сначала образования, потом региона и, может быть, даже входил в реализацию проекта. Тогда он будет очень правильно синхронизирован, и ваш проект будет ну, как, услышан и увиден да, среди органов власти более вышестоящих. Ну, естественно, выжить, потому что очень большое идет сопротивление в реализации. И мы это все все понимаем, особенно чиновники старого формата. Вот. Но за вами молодежь будущее. А вот, кстати, да, такую минутку юмора о том, что сопротивление, да, оно везде присутствует, но, в общем-то, уже успешно начинает решаться. Особенно при построении дорожных карт, как если вы такой инструмент уже знаете или видели, там, диаграмма ГАНТа, вот здесь как раз и продемонстрировано сейчас нам. На уровне субъекта я уже вам очень много рассказывала, но в принципе здесь могу продемонстрировать, как это все внедряется. А вы, соответственно, пока слушаете, вы предполагаете, что вы можете создать собственный проектный офис молодежный, и там нужно будет применить все те же самые подходы. А именно, вот одна из лучших практик это создание такого проектного кодекса в Приморском крае где они полностью все процессы очень красиво, так, знаете, креативно даже визуализировали. А вам, молодежи, насколько я видела, уже в различных мероприятий, которые мы проводили, вы это быстро очень визуализируете, красиво делаете, видеоролики в том числе снимаете. Но, естественно, придется, если вы пойдете в органы власти работать, то менять проектную культуру, подходы такое вот мышление и так далее но молодежь вы молодцы у вас пока еще нет такого вот как скажем штампа до да, работы в госслужбе и это кстати вот больше счастья радует что ваша проектная уже культура она изначально будет более клиентоориентирована. А здесь продемонстрировано, что меняют проектную культуру в органах власти на всех уровнях для того чтобы преодолеть это сопротивление. Вот. Волгоградская область тоже подошли к вопросу о том, что они всю методологию разложили по направлениям и соответственно создали такой некий собственный проектный кодекс. Ленинградская область тоже подняли все, все стандарты управления проектами. Кстати, вот здесь не продемонстрировала, но я вам расскажу, что существуют российские международные подходы к управлению проектами. Это Российские это ГОСТы. Есть такая сертификация еще PM-стандарт, она самая такая ну, простая, можно сказать, и вообще рекомендую даже уже на уровне сейчас вашего образования уже пройти даже сертификацию на уровне базовой. И существуют еще международные сертификации, такие как PRINCE2, а также IPMA. Это европейский подход и PMP это американский подход. Так вот, кстати, в своде знаний управления проектной деятельностью Ленинградской области применены международные подходы. PMB, PMP как раз вот о чем я вам сказала. PMB седьмой там. 4. Ну, выше пятой версии хотя бы рекомендую вам ознакомиться, прочитать. Очень доступным языком написаны все, <coughs> все подходы вообще к управлению проектами. Это, знаете, такая вот библия управления проектами. Очень рекомендую посмотреть. Она находится в продаже в открытом доступе. Можете в электронном форуме купить, можете в библиотеке взять. Очень-очень-очень рекомендую. Вот. И, соответственно, они визуализировали все от, того, от стадии инициации, планирования реализации закрытия до мониторинга и, в общем-то, постфактума. Там очень большая такая брошюра, если вам интересно, я ее могу выслать, кстати, с материалами вместе к этому вебинару. А также еще разработала Приморский край, шаблон даже самого по себе проекта как он должен выглядеть, с каких он должен состоять основных, основополагающих таких частей. Мы, кстати, в свое время даже применяли их шаблоны при разработке с ребятами в молодежных командах. Поэтому эти шаблончики я вам тоже могу выслать. Вот. Но, естественно, когда вы будете формировать свои проекты, то нужно, во-первых, смотрите, Такая общая рекомендация. Проведите мозговой штурм в вашем ВУЗе на предмет, какие вы могли бы проблемы, либо цели решить через проектное управление. И когда вы будете проводить этот мозговой штурм, нужно обязательно будет ваши идеи отранжировать по степени реализуемости, по ценности и так далее. Вот этот вот подход, который здесь визуализирован, он рекомендован федеральным проектным офисом. Так на самом деле сейчас отбираются идеи, цели, задачи, которые попадают потом в копилку национальных проектов. Тот же самый подход мы применяем в аналитическом центре при правительстве Российской Федерации. Мы проводим ряд стратегических сессий, помогаем органам власти сформировать этот портфель. Мы тут же ранжируем. Так или иначе, не все может попасть у нас в проект портфеля и программ. Такой же подход применяют все субъекты, так что возьмите себе на вооружение. Ну, естественно, то, что вы отберете, вы должны понимать, потом еще отцифровать ваши идеи по стратегической важности, по объему ресурсов, которые вам сейчас вообще доступны. Да? И самое главное, учесть такие моменты, как уровень заинтересованности в проекте, самых ключевых лиц. Но о методологии, о подходах, если у вас будет желание, я могу вообще отдельно даже вебинар провести о том, как проводить стратегические сессии, прямо пошагово пройтись. И там как раз из, мы анализируем обязательно, кто такие заинтересованные лица в проекте, как они могут влиять на проект. Они могут влиять как положительно, так и отрицательно. Соответственно, их уровень заинтересованности может прямо или там, косвенно влиять на его результативность. Вот. Ну и уже доходя до самого проекта, Такая очень небольшая визуализация. Это, кстати говоря, представлена кейс из Волгоградской области на уровне субъекта. Визуализирован, наверное, сам подход к управлению такой организационный. Обязательно есть руководитель проекта, есть администратор, специалисты, и все это все строится вокруг коммуникации. В вашем случае, если вы будете все-таки формировать какой-то проект, то какой-либо информационно-аналитической системы, такой как Битрикс, Trello, такие самые простые, есть еще немножко сложный райк, есть, кстати, даже там бесплатная версия, вы можете вполне себе использовать. Ну, это не считая всевозможных мессенджеров, там групп в фейсбуке и так далее. Но э, здесь вот демонстрировано то, что любое управление проектами сейчас строится вокруг коммуникации. А в центре коммуникации, как я вам уже говорила, стоит лидер. Лидер, который все-таки ставит э, цели. То есть обладает стратегическим мышлением и тактическим действием. То есть он ведет с со собой команду. Ну и... Что вам? Это, конечно, визуализация Росатома, то есть когда создавался большой такой проектный офис и формировалась методология обучение, значит внедрялись всевозможные сервисы. Но это тоже вам на вооружение, на заметку о том с какими этапами вам необходимо будет столкнуться, если вы решитесь на такой шаг. Либо вы будете когда-либо работать в проектном офисе регионального, либо даже корпоративного сектора. Потому что подходы к управлению проектами – это все-таки отработанная такая лучшая практика в крупном корпоративном секторе и сейчас очень активно внедряется и в бизнесе в том числе. То есть эти подходы вам будут полезны везде. Вот. Ну и здесь продолжение о том, что нужно будет внедрить такие подходы, как мониторинг, отчетность и так далее. Но это на уровне крупного корпоративного сектора, госкорпорации. Вот. Ну и чтобы управлять проектами, вам необходимо будет понимание такой вот э, структуры процессов. А структура процессов состоит в следующем. Это инициация проектов планирование их реализации, то есть разработка устава проектов и так далее, всей непосредственно такой вот проектной документации. Ну, Естественно, потом дальше мы идем в стадию реализации, в изменения, кстати говоря, мониторинг, контроль. Возможно, даже иногда приостановление деятельности этого проекта, заморозка, а потом его заново внедрение. Ну и, соответственно, мониторинг и контроль. Мониторинг и контроль и отчетность, она, конечно же, нужна первому заинтересованному лицу, то есть руководителю и так далее. Вот как реализуются национальные проекты на примере Волгоградской области, о том, что существует вот здесь прямо даже в лицах, в именах и так далее. То есть обязательно первое заинтересованное лицо в реализации любых национальных региональных проектов это губернатор региона. Дальше при нем обязательно создается совет по стратегическому развитию. Проектные комитеты, обязательная структура, это где в каком регионе, как она значится. Но суть ее одна, это региональный проектный офис. Где-то он называется центральный проектный офис, где-то он называется министерством экономики, где-то департаментом экономики и так далее. Но суть его одна, это как раз центр управления всеми проектами которые реализуются на уровне региона и отвечают стратегическим целям и задачам региона и федерации. Ну и здесь сейчас, наверное, хотелось бы уже остановиться на таких интересных очень подходах, которые реализованы на уровне субъектов. Белгородская область, конечно, все всегда упоминают как лидера, как основополагателя движения проектного управления в органах государственной власти, но я не хочу не упомянуть об этом еще раз и вообще реально искренне поблагодарить за их уже десятилетний опыт внедрения не только проектного управления, а изменения культуры, проектной культуры и трансформации мышление чиновника. Я неоднократно бывала уже в Белгородской области, лично все видела эти все подходы и на самом деле очень вдохновляет о том, что там нет чиновников даже старого формата, там любые проблемы они реализуют через проектный подход. Там люди любого возраста мыслят именно категориями проектного управления, а также они уже два года являются прародителями того, чтобы внедрять бережливую культуру. А бережливое управление, оно все-таки у нас отвечает на вопросы, как мы будем управлять процессной деятельностью. И через бережливое управление они оптимизируют процессное управление своим регионом. Вот на самом деле искренние слова благодарности за внесение, знаете, такого вот огромного, вклада, наверное, в трансформацию всего госуправления. Но, конечно же, это невозможно без трансформации культуры. Вот очень радует, знаете, находясь в стенах их правительства, в каждом кабинете абсолютно каждого департамента висит вот такая вот миссия о том, что они все-таки, какую миссию они несут для населения, для органов власти, для своих сотрудников. Там такая вот очень клиентоцентрично ориентированная культура, которая вот пронизана во всех абсолютно сферах. Причем как в аппарате регионального правительства, так же во всех у них ведомствах. И выезжая на местах, общаясь с людьми, общаясь с другими корпорациями, даже в муниципалитетах была, они на самом деле все мыслят категориями клиентоцентричными. Что это означает? То есть они понимают, они думают о том, как улучшить жизнь каждого гражданина, который проживает на их территории к лучшему, как улучшить их жизнь. Вот. И все это ведется через, ну, конечно же, общую такую корпоративную культуру, через постоянные, вот, кстати, да, перемены к новым достижениям, к новым целям. Вот, Я уже как раз сказала о том, что они внедряют бережливое управление, где пытаются соединить два подхода проектного и процессного управления. вот Такую некую синергию найти среди вот этого. Но на самом деле это у них очень эффективно уже в общем -то, получается. И я уже упомянула о том, что даже ВУЗ их уже перешел на такую скажем, мышление, и даже создали, вот один из примеров, это МФЦ для своих студентов. Это чтобы вам было понятно. Но эта вот культура, она пронизана во всех буквально кабинетах. Извиняюсь, у меня столько звонков, сегодня понедельник, просто у меня уже телефон разрывается сегодня. Вот Там внедрены еще такие моменты, интересные подходы. Не только agile культура, которую я вам тоже кстати, рекомендую обратить внимание. Но вот здесь вот некоторые из нее вот элементы. То есть они как это, пытаются решать все свои задачи и проблемы такими инновационными инструментами. Уже используя комбан, доски. Давайте дальше. Я не буду останавливаться на каждом проведение всевозможных стендапов. То есть именно коммуникации таким образом улучшаются в каждом ведомстве, в каждом министерстве. Проводят вот такие вот планерки, на которых коллективно они могут решить все вопросы. Вот еще вот очень интересный кейс. Сейчас вам покажу даже видео. Давайте, наверное, мы с видео начнем. Так, так, так. Есть такой еще очень интересный кейс это там пенсионный фонд Сумарской области. Очень рекомендую сейчас ознакомиться с его опытом. Так, у нас техническая тут сейчас небольшая заминка, но я пока рассказываю. Значит, с 2017 года примерно начали внедрение различных инструментов к управлению проектами различными причем я вам сразу же могу подсказать о том что не только именно проектное управление может достигать они сосредоточились на реализации различных подходов вот сейчас я вам продемонстрирую через видеоролик очень кратко сначала С чего все начиналось? С идеи, с одной команды, с выбором метода проектного управления. Сейчас у нас просторное помещение, разделенное на сектора, где одновременно работают три кроссфункциональные команды. И огромное желание творить и изменяться. Кирпром входит в число самых крупных территориальных управлений Пенсионного фонда России. Мы обслуживаем более 180 тысяч пенсионеров. Коллектив управления насчитывает более 270 человек. Филиалы клиентской службы находятся в двух районах города. Мы станем первым учреждением Пенсионного фонда России, внедрившим в свою деятельность искусственный интеллект. Мы знаем цель. Мы определили стратегию трансформации и сформировали портфели проектов, которые необходимо реализовать. Для каждого процесса в управлении создана своя карта. Для новых процессов создается визуализация. В ближайшее время планируется начать работу по анализу и улучшению процессов с использованием инструментов процесс майнинга. Все управление, каждый кабинет, каждый шкаф и стол оборудованы по 5С. Создан механизм поиска и внедрение кайдзен. Повышению прозрачности процессов способствует внедрение канбан-досок. Секрет успеха довольно прост. Заботьтесь о коллективе, смотрите в будущее, никогда не останавливайтесь. Вот, прекрасно. Я хотела бы просто продемонстрировать этим подходом, потому что все возможно, если вы сможете изучать новые инструменты, новые подходы, внедрять их в свои такой активные деятельности. Так, мне презентацию пришлось перезапустить. И, соответственно, таким образом менять не только себя, культуру вокруг себя, инициировать новые интересные проекты, использовать различные инструменты, новые современные практики. Очень рекомендую еще обратить внимание на различные такие подходы, как бережливое управление, Agile, Scrum. Все это вам будет способствовать вашей будущей профессиональной деятельности в ваших каких-то новых проектах. Но, естественно, еще такой есть самый важный подход, который, наверное, объединяет бизнес, общество и власть в инициации любых проектов и способствует реализации каких-то решений, наверное, проблем. Это стратегические сессии. Обязательно на одной площадке нужно собираться, нужно модерировать, нужно именно инициировать новые какие-то проекты, приглашать представителей органов вашего региона и соответственно совместно с ними начинать реализовывать какие-то очень полезные и нужные проекты для общества. Вот. Я смотрю, что мы сегодня с техническими моментами и со всеми вопросами технического характера немножко задержались. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. Есть ли вопросы у зала? Сейчас. Так, пока тишина. Хорошо, вы формулируйте тогда пока вопросы. А именно тех моментов, которые вам больше всего запомнились и понравились, я готова с вами поделиться еще какими-то наработками, инструментами. Особенно если это будет касаться, да, я немножко пытаюсь пролистать до того момента, когда мы начали переходить к новым подходам. А я готова вам поделиться инструментами, особенно которые применимы в ваших молодежных каких-то, возможно, проектных офисах. Вот. Еще раз хочу сказать, что вы не боялись изучать новое, не боялись новых каких-то трудностей, это возможно. Но при этом, если вы будете постоянно развиваться и соединять, объединять вот в ваших управленческих инструментах новые интересные подходы, то все будет возможно. Кейс, как раз продемонстрированный в Самарской области, доказывает, что можно даже изменить культуру управления самим госучреждением в рамках одного маленького госучреждения. Вот. И, конечно же, таким образом внести вклад в развитие и реализацию всех стратегических целей и задач. А, да, смотрю, вопросы пошли. Методические пособия по созданию проектов, кейсы, примеры. Конечно, обязательно могу поделиться такой информацией, а, особенно вот именно методики. То есть, когда пошагово расписано, что необходимо делать на каждом этапе, чтобы вы не, со, ну, как, не сочиняли какую-то свою да, заново, то есть не пересматривали, хотя, конечно, можно прочитать PM-бук, он 600-700 страниц занимает, но очень есть, конечно, интересные визуализации, которые вы можете использовать в своей деятельности. Вот, например, кстати говоря, пенсионный фонд Самарской области, они подошли к тому, чтобы эту всю сложную методологию перенести на такой доступный, понятный язык, и визуализировать ее таким вот образом. Они тоже свою методологию изобрели, свою вот вот очень интересную, кстати, очень часто проводят они стратегические сессии, где через вот этот вот подход они оптимизируют свою процессную деятельность. Разработали собственную методичку, где каждый подход управленческий расписан в виде вот в таких вот самариков, или как-то они так их называют, очень интересно. Вот. Таким образом, вот вам, мне кажется, это вот будет очень близкий такой вот подход, сделать мультяшную такую визуализацию всей проектной деятельности и постараться ее внедрять уже даже на уровне вашего вуза, либо там вашего какого-нибудь молодежного объединения. Вот. Это очень доступно, понятно, интересно, творчески так это подходит. Вот Егор Николаевич, как раз который был сейчас лидером ну, на видеоролике, он является как раз тем самым образцом того лидера-трансформатора, который вдохновляет и ведет за собой всю команду. Причем, общаясь с его командой, они просто вдохновлены своим именно руководителем таким лидером, том, что он не только сам внедряет да не только вот он изучает он еще мотивирует их к изучению различных управленческих подходов и им это очень интересно и они видят эффект самое главное от их реализации и вот например их трансформация госучреждения как раз здесь и провизуализировано то есть это обыкновенное отделение маленького пенсионного фонда который через различные инструменты, такие как бережливое управление, они оптимизировали, сократили количество действий, сократили время пребывания каждого человека на территории этой организации, всевозможные ошибки, связанные с начислениями пенсии там, и прочими выплатами. И таким образом они сделали сам вот такое вот небольшое госучреждение очень интересными, клиентоориентированными. Вот здесь вот еще, кстати, тоже один из примеров, как можно проектное управление... Наверное, как это применять с повышением инвестиционной привлекательности, там, привлекать бизнес к участию, но это немножко другой уровень. И здесь просто как кейс, как пример Белгородской области они очень эффективно это применяют. Вот в Ярославской области еще, кстати, кейс могу рассказать. Может быть, он вам будет просто интересен и полезен. У них есть такой проект, как «Решаем вместе», который объединяет население, с целью того, чтобы они сами придумали, инициировали проекты на территории своего каждого дома и двора. То есть они когда видят, что, например, сломаны скамейки, либо давно не ремонтировалась детская площадка, соответственно, жители дома инициируют данный проект через участие естественно, там, регионального проектного офиса, целая система управления. Дальше этот проектная заявка поступает в региональный проектный офис и... За ряд этих вот проектных инициатив потом население сами же еще и голосует с участием портала, с участием избирательных участков. Таким образом, бюджетные средства, которые выделены на реализацию этого проекта, расходуются прозрачно и эффективно. То есть каждый житель города видит, куда потрачены средства, что их скамейки отремонтированы, детские площадки новые установлены. И еще эффективно, потому что они участвуют в приемке работ, этих, результатов этих проектов. Вот это вот как раз очень яркий пример взаимодействия и органов власти регионального и муниципального уровня и населения. Но естественно молодежное движение здесь также принимает активнейшее участие в поддержке и во взаимодействии во всем. Для того, чтобы, кстати, немножко больше посмотреть на различный опыт, у нас очень большая база собрана как на сайте конкурса проект на Олимп, также есть еще YouTube канал конкурса, где вы можете с первых уст услышать какие-то кейсы реализации. Особенно как бы рекомендую обратить внимание, там очень много молодежи у нас выступали. Проводилось у нас два года номинации «Молодежный проект на офисы». Есть даже визитки, видео визитки. Ребята представляли свои проекты, как они это все реализуют в своих субъектах региона. Вот. Но здесь вот я еще хотела бы, наверное, сказать, что лучшие практики при реализации проекта нужно, конечно же, аккумулировать, собирать. И естественно через такую базу извлеченных уроков делать какие-то выводы, чтобы в следующий раз уже их можно было бы реализовать самым лучшим образом. Но пока я вам рекомендую обратиться в целом к нашим кейсам, всех их изучить, чтобы у вас такое было комплексное понимание, как же все-таки сейчас строится работа в России по реализации любых стратегических целей и задач через проектное управление. Вот. Это вот как раз кейс опыта Росатома, когда они извлекают уроки из любых своих уже реализованных проектов, собирают свою базу лучших практик. Но мы фактически эту базу лучших практик формируем пока на территории всех субъектов. Ну, в общем, здесь вот формат коммуникации такой вот продемонстрирован. Когда Нужно понимать, что урок извлечен, да, и что вы, если еще раз обратитесь к такому же процессу, вы уже будете понимать, что лучше в нем сделать. Вот, вот такой вот подход. Значит, Если у вас есть еще какие-то вопросы, я готова на них ответить. А так рекомендую вам взять на вооружение сегодня основные полагающие такие вот элементы, как... Вы понимаете теперь, что стратегические цели и задачи строятся от, да, это... давайте так уже остановлюсь на этом слайде, начиная от национальных проектов через вовлечение стратегических значит, портфеля проектов регионального уровня, муниципального уровня, дальше через инструменты проектного управления это все реализуется, формируется. Извлеченные уроки, вот также лучшие практики, есть ряд интересных таких регионов, как Белгородская область, Приморский край, Ленинградская область, а также на примере Самарской области, где можно в рамках одного ведомства даже провести такую внутреннюю революцию. Вот. Мы, конечно же, вам рекомендуем это все посмотреть, изучить и взять себе на вооружение. Вот, посмотрите наши базы, наши лучшие практики, я готова поделиться даже материалами. Ну еще такой вот есть очень интересный элемент, как а, стратегические сессии, он применяется как в органах власти, так и конечно же в государственном управлении, в молодежь, очень активно вовлекается в этот процесс и он очень-очень даже интересен. Вот. Собственно говоря, наверное, все, что я хотела вам сегодня донести, рассказать. Ну и вот такие вот наши сессии проходят очень интересные. Провизуализировать и готовы, наверное, не только поделиться материалами, но знаете, если у вас будет такое вот желание, сейчас есть у нас новое направление создано. Это проведение дистанционных стратегических сессий, когда мы можем через... Во-первых, современные инструменты Zoom плюс Mural с вами повзаимодействовать и показать вам, как генерировать правильные, нужные проекты, как их синхронизировать со стратегическими целями. И эти проекты могут быть полезны вашим потребителям, вашему обществу. Да? И, соответственно, вы можете с этими проектами прийти в ваш региональный проектный офис и вас услышат и увидят. Вот такой вот у нас интересный новый подход сейчас реализован и разработан. Если будет желание и возможность, мы можем вам его как-нибудь в тестовом режиме провести. Вот, Коллеги, если есть какая-то еще обратная связь, готова выслушать, либо прочитать. У нас, по-моему, на сегодня доступен только чат. Так, только чат. Если нет, то я, наверное, готова попрощаться с вами.